Всем привет друзья с вами на связи как и всегда я дядька ванька и это очередной видеоролик по тематике нуб играет в и на данный момент перед вашими глазами именно игручка под названием apex legends собственной персоной не будем томиться давайте посмотрим что же здесь она из себя представляет ну и первое что мне в принципе понравилось так это то что здесь есть в принципе Игровые режимы. Есть королевская битва, есть рейтинговые лиги и захваченные арены. В принципе, здесь все как и во всех батл-роялях. Есть королевская битва и есть подрежимы, в которых ты тоже можешь весело провести свое время. Ну а мы с тобой сейчас отправимся на тренировочный полигон. От себя скажу сразу, ребятки, мне игра очень сильно-таки зашла. В принципе, какими критериями я, значит, пользуюсь? Во-первых, фризы. На моем моем древнем компьютере фризов практически не наблюдается. Да, бывают просадки, конечно же, но тем не менее, игра достаточно комфортная. Дальше, что мне нравится? Мне нравится то, что графика, ну реально, графулька здесь на реальном офигенном просто уровне, здесь каждая малейшая частичка камушка, все это дело прорисовано. Кстати, здесь есть да, и еще и физика ну, в игре, то есть присутствует, да? вот Все это дело у нас есть. А значит, Давай с тобой посмотрим, что из себя, в принципе, представляет данная игра. У нас есть э, виды оружия. Штурмовые, винтовки, ппшки, снайперки, дробовики. И они распределяются на разные классы, на разные уровни. То есть э, на каждый класс имеется свой э, вид боезапаса. Вот. Все это дело мы с тобой собираем. Не забывай, не забывай, что... Перед, отправ... перед тем, как отправиться в бой Именно здесь тебе необходимо провести Немножечко времени, чтобы понимать Какое оружие тебе зайдет больше Ну и в принципе искать оружие на самом -таки, деле будет очень тяжело Итак, динамика игры Мне нравится тем, что здесь нужно быть активным не пассивным игроком, то есть сидеть в одном доме Тебе не получится, поэтому Игрулька очень интересная Как видите, здесь именно стрелять придется Прицельно, ребят То есть не получится так, что ты будешь стрелять и будут попадать здесь надо будет контролировать отдачу а, вот. разновидность брони здесь у нас аж ребятки просто безграничное количество есть у нас эво щит есть эво щита а, значит 75 единиц сдерживают, 100 единиц сдерживает 125 вот такие вот у нас ребятки здесь щиты а, рюкзаки также их у нас Насколько я понял 4 вида Везде мы встречаем обычно 3 уровня Но здесь у нас все сделали по 4 уровня Есть также защита Если тебя нокают Ты можешь в нокауте закрывать себя щитом Чем выше уровень щита Тем дольше он естественно держится По сдержанию урона Ладно Настреляв немалое время часов здесь Мы отправимся с тобой естественно в королевскую битву И посмотрим что там да как Погнали Ух ты новая карта мне бы знать, где какие места внизу я нас к А что сам лечу? Мой союзник жопочник просто Очкун ней понятно? Вот то мой Союзничек А! А! Зона пошла, да? Пойдем в зону. Размещаю трос. Такого-то уж отталити сделал. щиты. Гройка ходит. Прокачусь на три зубца. Давайте со мной, друзья. Я просто зверем стал сейчас, да? Позарь, пастына. Позарь, пастына. А вот Новый этот вот мой гопник, короче, тиммейт мой. Он че... Я достал бумажку. Я вытер жопу, я намотал бумажку на палец. Я смыл бумажку. Пойдем глянем. Открываю огонь по врагу. Ага, вижу. Перезаряжай. Перезаряжать. Я вырубил врага. Я Уничтожение. Врага. Пульки кончились. Отбой. Сейчас шандарахнем. Сейчас шандарахнем. Ух, полик, Пора покататься на сюда, Пошли. Сейчас пойдем. Пульки нам нужны. Нам пульки надо. Давай вот это выкинем нахер. Мы внутри кольца. Благодать. Здесь спидфайр. Может здесь найдется что-то. Куда я? Я не знал, что это такое. Что делать? Что произошло? Вата херня, блин! Куда Пускайнись я вынырнул? Что делать? Э, верни меня назад, блин! Я за это не знал, народ вообще. Нужно шарил вообще. Знал бы, никогда бы в жизни так не сделал Нужно мгновение, чтобы подлечить Терактно, так терактно, слышь. Я того Бать его, мать его, блин Нужно. Терасия, знал бы, что такое Может быть, друзья мои, никогда бы И не подумал бы об этом Жесть Так а что у нас, где наши эти? Три отряда, блин. Сканируют. Очень активная игрулька, если честно. Давайте здесь цель в поле видимости. Ой, папа. Страку. Нельзя давать ему уйти. Ой, в головешечку просандалил. Да, враг. Неважно. Неважно, горит. Пойдем. Команда, я определил положение следующего кольца Посмотрите на свои карты В бубен ему дал Э, в смысле? А че не попал? А как работает? Одну минуту друзья. на сжигательную канату что за херня я использую враг в нокауте перезаряжать пульки кончаются чужой ой мы одновременно бахнули друг друга уничтожил Пойдем врага сюда. перезаряжаю враг реанимирует хороший <связывая> это был последний из их отряда еще два вражеских отряда жесть какая отлично кольцо совсем рядом до сужения меньше одной минуты Хочу здесь доб... фух Ля, ну что выиграли гляну этот пацан с которыми я играл нормально жарит. вы чемпионы апекс наш первый топчик друзья так ля, не херай я урона нанес почти как это чел. Убийство, с... содействие и нокауты. 2-2-2. Он со мной не содействовал вообще. Ну, Сугубо мое мнение и первый взгляд на данную игру. Э -э Глазам напряженную. Честно скажу, если сравнивать э, по динамике игры, да, вот Warzone и Apex Legends, они как-то, ну, чуть-чуть схожи, да, вот движением, типа, надо быстро все делать, типа, здесь э, сидеть в домике не получится. Там более-менее как-то из-за серости массы, наверное, в Warzone, типа, тебе легче немножко воспринимается игра. Здесь немножко надо в напряженном все время таком быть. Э, Взоре так на игру ты смотришь прям с напряжением в глазах. Поэтому, ребятки, не забывайте про очки игровые если вдруг сидите за игровыми консолями и пкшками очень долго вторая игра скажу так мне понравилось еще в нее конечно же поиграем а вот так что я думаю еще она на нашем канале побудет не единожды